Здравствуйте! Не так давно на канале было опубликовано видео о проекте закона о кредитных каникулах для граждан и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время закон вступил в силу изданы соответствующие нормативные акты, поэтому имеет смысл рассказать о действующих сегодня правовых нормах. На федеральном уровне основания для предоставления кредитных каникул и правила их предоставления регламентированы федеральным законом номер 106 ФЗ и постановлением правительства Номер 435. Пока нет, но в ближайшее время ожидается постановление правительства Российской Федерации о методике расчета среднемесячного дохода. Конечно, каждый банк уже разработал или разработает в ближайшее время соответствующие инструкции, но необходимо понимать, что нормы инструкций банка не могут противоречить федеральному законодательству. Что же такое кредитные каникулы? Кредитные каникулы это льготный период, в течение которого гражданин или индивидуальный предприниматель может уменьшить или приостановить выплаты по кредитному договору. Банк продлит срок кредитного обязательства, а суммы неуплаченных процентов и неустойки будут фиксированы на дату обращения. При этом проценты на основную сумму долга продолжат начисляться. По ипотечным кредитам начисляться проценты будут по ставке, установленной в договоре ипотеки по кредитным картам и потребительским кредитам в размере двух третей от среднерыночного значения полной стоимости кредита, рассчитанного Центробанком России. Со значениями среднерыночной полной стоимости кредита вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. В целом же они не сильно отличаются от процентов по кредитному договору. Кроме того, в течение кредитных каникул не допускается начисление штрафов и пений по кредиту, предъявление требования о досрочных выплатах, обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителям. Заемщик имеет право в любой момент прекратить течение льготного периода, а также может досрочно погасить кредит или его часть без прекращения льготного периода. По окончании льготного периода. Кредитный договор, в том числе ограничительные меры, продолжают действовать на прежних условиях. Срок возврата кредита продлевается на срок действия льготного периода. Каковы минусы предоставления кредитных каникул? Фактически, банк предоставит лишь отсрочку по оплате кредита. При этом проценты по кредиту банк продолжит начислять. Увеличится лишь срок уплаты кредита. Кроме того, банк остановит расходные операции по кредитным картам. Иными словами, воспользовавшись правом на льготный период, гражданин будет лишен возможности расплачиваться за товары и услуги кредитной картой. На мой взгляд, в свете надвигающегося экономического кризиса и при указанных условиях, обращение за кредитными каникулами будет достаточно опрометчивым решением. Но решение принимать вам, поэтому далее о нормах предоставления кредитных каникул. Кто имеет право на кредитные каникулы? Право на кредитные каникулы имеют граждане и индивидуальные предприниматели при соблюдении следующих условий. Кредит должен быть оформлен ранее 3 апреля 2020 года. По кредиту не установлен годный период в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации в соответствии с требованиями Федерального закона о потребительском кредите. Ваш официальный облагаемый налогом доход за прошлый месяц снизился более чем на 30% относительно среднего дохода за 2019 год. Методики расчета до настоящего времени нет, в ближайшее время ожидается постановление правительства. И четвертое. Размер кредита при заключении кредитного договора и при его выдаче не превышает по ипотечным кредитам 1,5 миллиона рублей, по автокредитам 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей 300 тысяч по потребительским кредитам для физических лиц – 250 тысяч рублей и по кредитным картам для физических лиц – 100 тысяч рублей. Указанные максимальные размеры кредитов установлены постановлением правительства от 3 апреля 2020 года номер 435. Каков же порядок обращения в банк за кредитными каникулами? Гражданин или индивидуальный предприниматель может обратиться в банк с требованиями о предоставлении льготного периода в срок до 30 сентября 2020 года. Причем в последующем этот срок может быть продлен правительством Российской Федерации. Такое требование можно заявить путем личного обращения в отделение банка, посредством интернет-клиента банка, позвонив в банк с мобильного телефона, номер которого указан в кредитном договоре. При этом гражданин или индивидуальный предприниматель не обязан предоставлять в банк какие-либо документы. Законом установлен срок льготного периода равный 6 месяцам. Заявитель вправе уменьшить льготный период, указав это в своем требовании. Течение срока льготного периода начинается в день направления обращения в банк. В своем требовании гражданин или индивидуальный предприниматель также могут указать более раннюю дату начала течения льготного периода. При этом указанная заявителем дата не может быть позже в случае потребительского кредита 14 дней с даты обращения и в случае ипотечного кредита 1 месяца с датой обращения. Сроки рассмотрения банком обращения В течение пяти дней банк обязан рассмотреть требования гражданина или индивидуального предпринимателя и уведомить его о принятом решении. Если в течение 10 дней заявитель не уведомлен о принятом решении, то льготный период считается установленным со дня направления обращения. Банк проверяет соблюдение ранее указанных условий, причем условие о снижении доходов более чем на 30% считается соблюденным, пока не доказано иное. Для проверки этих сведений кредитная организация вправе истребовать соответствующие документы у заемщика и у государственных органов, как то Федеральная служба налоговая, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Проверка банком сведений о снижении дохода. У заемщика в целях проверки снижения доходов могут быть требованы. Справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных налогах за 19-20 годы по форме Федеральной налоговой службы. Выписка из Регистра государственных услуг о регистрации в качестве безработного, оформлена в соответствии с законом Российской Федерации о занятости населения. Лист нетрудоспособности, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на срок не менее одного месяца. Иные документы, свидетельствующие о снижении доходов. Центральным банком Российской Федерации может быть установлен дополнительный перечень документов для проверки сведений о снижении дохода. Причем гражданин или индивидуальный предприниматель может предоставить документы в течение 90 дней с момента обращения. При наличии уважительных причин банк может продлить указанный срок еще на 30 дней. Предоставленные документы кредитная организация рассматривает в течение не более 5 дней. После проверки банк принимает окончательное решение о подтверждении льготного периода или об отклонении заявления о предоставлении льготного периода. О принятом решении банк обязан уведомить заемщика. Если заемщик не предоставит документов, подтверждающих снижение дохода, Ток к текущему периоду будут применены условия кредитного договора, образуется просроченная задолженность, будут начислены штрафы и пени, ухудшится кредитная история, останется заблокированная кредитная карта. Таковы правовые нормы о предоставлении кредитных каникул и мое личное мнение относительно целесообразности их оформления. С вами был адвокат Вячеслав Манацков.